Представители знака Скорпиона и без того отличаются высокой чувствительностью, эмоциональной восприимчивостью. Так еще это усиливает движение Солнца, Венеры и Меркурия по вашему знаку в ноябре. Появляется склонность драматизировать ситуацию. Появляется ревность или подозрительность. Страстность усиливается, как и недоверие к партнерам. В этот период вы стараетесь многое угадать об окружающих по мелким деталям, либо даже вникая туда, куда вас не просят. Проявляете отличное чутье на нестыковки и недосказанность в рассказах других людей. Вы настроены на поиск изъянов в партнерах, проверяя их на прочность. Вместе с тем усиливается способность чувствовать других и сопереживать им. Вы можете обнаружить у себя дар целителя или гипнолога, а может быть талант манипулятора. Проявляется интерес к кризисным ситуациям, хотя у многих скорпионов это обычное состояние. Вы замечаете, как окружающие меняются, трансформируются, не стоят на месте, когда находятся рядом с вами. Ваше настроение подвержено переменам. Интерес к тематикам мистики, магии, секса, глубинных перемен, перерождения полностью поглощает вас в этот период. уводит внимание от более значимых и реальных вещей. Можете хорошо себя проявить в сфере исследований, науки, оккультизма, психологии, криминалистики. Вы, как обычно, ориентируетесь на интуицию. Но старайтесь хоть иногда проверять ее логическими умозаключениями. В течение месяца ваше внимание будет обращено к светской жизни, созданию надлежащего имиджа, проблемам этикета, внешности, стиля поведения, что поможет вам в решении вопросов с окружающими людьми. В этот период вам легче удается поддерживать светскую беседу касающиеся живописи музыки, романтических увлечений, особенно потому, что окружающие избавят вас от лишних хлопот и сами более активно будут вести эти разговоры. Вам удастся получить важную информацию или совет. Все это будет касаться партнерства, совместных проектов, переговоров, по контрактам и юридическим вопросам. К другим потенциальным сферам вашего внимания относится вступление в брак или бракоразводный процесс в зависимости от существующего положения вещей, а также большое внимание занимают различные социальные мероприятия, сотрудничество с другими людьми. 14 ноября Марс, ваш второй управитель после Плутона, заканчивает свое ретро-движение. Многие скорпионы почувствуют огромный прилив сил и энергии, станут активными, выносливыми, смелыми, где-то дерзкими. Появляется желание и возможность побеждать, внушать, доминировать, взять все в свои руки, стать авторитетом. Увеличивается количество коллективных мероприятий, масштабных проектов, общественных движений, в которых вы занимаете ключевую позицию. Стоит избегать большого скопления людей, выяснения отношений, темных улиц, криминала и всего, где можно быть втянутым в крупные неприятности. Появляются потенциальные обстоятельства которые связаны с возможностью обрести власть или контроль, восстановить то, что было утрачено, или начать все заново. С 22 ноября Венера в Скорпионе добавит уверенности в себе. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни.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 Период благоприятен для воздействия на публику, для повышения популярности и влиятельности. Вы веселы, оптимистичны, ощущаете желание сотрудничать, строить творческие планы. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих. Период с 22 по 28 ноября благоприятен для деловых визитов создание объединений и открытие предприятий держится оппозиция марса и венеры до 22 ноября поэтому не следует воспринимать взаимоотношения как данность или отрицать чужие ценности как недостойные внимания высокая самооценка и сила воли побуждает вас к самовыражению причем препятствий нет на вашем пути вы агрессивно и успешно отстаиваете свои интересы при каждой возможности, порой не учитывая интересы окружающих людей. И это может привести к неприятностям, особенно в конце ноября. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении может помочь вам добиться более высоких уровней воображения и оригинальности. Воспользовавшись чужими идеями и дополнив их своими собственными, вы можете создать нечто совершенно новое. Однако при этом следует избегать сознательного или подсознательного присвоения себе чужих идей. Полученная информация, новые впечатления побуждают вас к сотрудничеству. Вы словом способны поддержать другого человека, вдохновить на свершение а также, словом, способны уничтожить, убить в другом человеке веру в светлое будущее. Вы обладаете психической силой, а в этот период вы становитесь еще сильнее. Как распорядитесь этим ресурсом зависит от вашего духовного уровня и осознанности. В любом случае вы становитесь более заметным благодаря своим умственным способностям, Яркая, колоритная речь, запоминающийся голос производит нужное впечатление на людей. Появляются хорошие возможности для установления связей, для решения своих личных проблем. Вы много и активно говорите о себе. Порой можете переходить границы приличия, навязывая свое общество другим. Активизируется деловая, коммерческая деятельность. И в этой сфере вы обязательно достигнете хороших результатов. Сложный период может быть за несколько дней до затмения, которое состоится 30 ноября. В этот период может быть трудно добиться успеха, признания. Распыление творческих сил, хаотичность мышления приводит к ошибкам и недоразумениям с партнерами. Запутываются отношения с родными и близкими, с детьми возможны конфликты. Усталость от беготни, суеты, покупок, разговоров, все это не приносит радости и чувства удовлетворения. 21 ноября транзитное Солнце выйдет из Скорпиона, а Венера зайдет в ваш знак. 30 ноября состоится лунное затмение в Близнецах. Конечно, это будет насыщенный период с братьями и сестрами, соседями. Могут возникать недоразумения. Вообще будет сложно найти общий язык с коллегами и ближним окружением. Обычный ритм в вашей жизни могут замедлить различные вирусные заболевания. Поэтому берегите себя, соблюдайте карантинный режим. Поездки приходится откладывать, а неожиданные препятствия могут нарушить ваши планы. Постарайтесь приспособить свой ритм жизни, в режим работы, к возникающим изменениям и неудобствам. Все, что вам потребуется для преодоления трудностей, это терпение и решимость. Будьте добры и внимательны к окружающим. И это откроет перед вами двери высшего общества, позволит вступить в новые контакты, любовные или деловые, с противоположным полом.